Подход поклонения может прийти только глубоко изнутри. Люди совершенно забыли, что на самом деле значит поклонение и как его чувствуют. Поклонение значит подходить к реальности с сердцем ребенка, нерасчетливо, не коварно, не пытаясь анализировать, но полно благоговейного трепета и неисчерпаемого чувства чудесного чувство окружающей тайны, присутствие скрытого, с ощущением, что вещи не таковы, как кажутся. Это значит, что кажущаяся видимость только периферия, что за пределами кажущейся видимости скрывается нечто безмерно важное. Когда ребенок бегает за бабочкой, он в поклонении. Или когда вдруг он находит тропинку и видит цветок, ничем не замечательный, обычный цветок, но ребенок стоит перед его чудом по глубокому удивлению. Или когда он видит змею, он так удивлен, в нем столько энергии, каждое мгновение несет новую неожиданность. Ребенок ничто не принимает как должное. Вот подход поклонения. Никогда ничего не принимайте как должное. Принимая что угодно как должное, вы и застываете. Ребенок исчезает, умирает чувство чудесного. А когда в сердце нет чувства чудесного, в нем не может быть поклонения. Поклонение означает, что жизнь так таинственна, что понять ее полностью невозможно. Она превосходит понимание. Все наши усилия тщетны, и чем более мы пытаемся узнать жизнь, тем более она кажется непознаваемой.